Снимаю видео для любителей чердаков К сожалению, нет возможности ходить по чердачному перекрытию Потому что здесь везде лежит утеплитель, неохота его уметь. Но в целом, если так в двух словах рассказать Утепление 300 мм Вот так вот он лежит Базальтовый утеплитель И вот такая вот проблема То, что на утеплителе образуется большое количество влаги Вот тут, я не знаю, видно вам будет или нет Но вот прям видно, что здесь много воды Вот на пленке Видно, что вода. да вот видно прямо, что много воды. С чем это связано? Образуются конденсаты из-за того, что в чердаке отсутствует вентиляция. Полностью перекрыты софиты. Там вот деревя, дерево, деревом, доска, которая полностью перекрывает вход воздуха в чердак. И в коньке, соответственно тоже идет перехлёст гидроизоляционной пленки соответственно циркуляции воздуха нету образуется конденсат и э, этот конденсат ничего не сушит никакой сквозняк вот по этой причине все это дело и образуется для того чтобы это исправить в коньке нужно обязательно пленку порвать В э, чердаке открыть э, софит чтобы воздух заходил и все это дело просушивать. Если а, не хватит разрыва пленки в коньке, то дополнительно нужно будет еще сделать установить принудительный аэратор, потому что стропила они ну, очень сильно очень мокрые. Не знаю, видно на камеру или нет, но вот в реальности они вообще все мокрые, поэтому их срочно нужно сушить.